предыдущей серии как сегодня у нас произошло ограбление снизу yes. так задержаны давай заводись я хотел не отдавать деньги Увести его высну Саяд Михайлович Заключены один год вот лишения свободы. Да, мы ходим, ходим, ходим, давай выводим. Давай, вот так. заходи. опять. Все, все, все, оставьте руку вот этой муха. Но сверху надо ее закрыть, должен пойти. Давай, все, пошли. Так, ты. Стой сюда, стенька, стенька. Не пронес он ничего. Эх, сейчас есть страх, поэтому давай. Пошли а назад. Давай, Давай, давай ножки, давай ножки, раз, два. В армии, что ли, не был дурак? Давай быстрее уже. Воровать умеешь. А вот мозгов нема. Тебя вот правильно, что ты бросил. Дуракам везет. Давай, вот. Вот твоя баланда. Ешь, давай. Потребляем. Вот сейчас обед. Вот как только вижу, что этот ублюдок наестся, а щеки все надул. Сразу хочется ему втащить прикладом. О, да. Сегодня ни одного патрона не потратил из этого подонка общества. Таких, как он, давно бы уже расстрел... На... на расстрел, короче, подали. Ладно. Так. Идем, идем, идем. Че, -то, че, -то, че -то. Он плохой приснился, понимаю. В тюрьме, да, да. Еще мыло не уронил. Да. Давай, давай. Все, давай и пошел. Вот что ты сразу вот так к стене. Мы тебя даже утаптить не будем. Если что, дебил Пошли. Как хорошо жить. А, там свет Остановишь. Что случилось? А у нас еще обед есть. Почему меня говорят о, о следующей территории? Вот. Это ну, вот. а тебе за мои.